Всем мистический привет, с вами Мугивара И сегодня у нас будет бомбический выпуск по новой карте в дуэлях Ну а перед началом закупимся мы монетами клуба Купим очки силы, монетки Кстати, монетки я покупаю уже, потому что Мне осталось буквально 2-3 перса, чтобы прокачать их до 11 силы Тем более они уже на 10-11 силе Вот там буквально 5000 Очков силы надо. А это все есть в нашем боевом пропуске. Но самое главное. Это наша карта черной дуэли. Суть этого видеоролика в этой карте. Потому что она впервые вообще в дуэлях появилась именно с телепортами. Сейчас составлю пик и полетим в каточку. Так, я собрал Брока, Пенни и Вальта. Не знаю насчет этого пика. Потому что я первый раз захожу как бы в игру. Эту. И полетели против нас Бонни, Честер и и, и и Фрэнк. Очень такой мясистый пик против нас. Как бы все танки, практически. Вот, очень много у них ХП. Я что-то не попадаю. Ну да, возможно, надо было потренироваться перед видео, но Будем так сражаться. Так, идем вплотную. Бонька на нас прям сильно наступает. Отлично, батим ее на тычке. У нее мало ХП. Она отступает. И, соответственно, делать большую рокову ошибку. Мы закидываем ультой ее и все просто выносим. С ультой, это просто прекрасно. Выигрываем Бонни, у которой больше ХП и в конце просто вы вытащили матч. На волоске буквально. От поражение. Так, против нас честер. Не знаю, что против него, но мы. Подальше стреляем и видим его от как бы его действия, что он пытается нас обмануть, но мы не дурачки, мы легко его побеждаем, он просто загнан в угол, и остался Фрэнк, не знаю, смогу ли я на броке выиграть еще и Фрэнка, но это как бы очень сложно будет, потому что Фрэнк, в чем стоит-то, обалдеть, у него уже вообще мало хп остается, так, Ух, ю мою! Сколько по осталось Ничего себе, мы просто выиграли На волоске от смерти С ума сойти Итак, новая а, Значит, игра Я взял другой пик а, Взял я Альприма, Ниту И Дарил, кстати, лагает еще немножечко Против нас Бул Тара и Бастер Ничего себе, конечно, пик если честно, то Бул выигрывает Альприма в любых случаях, наверное. Если только у Альприма есть ульта, а у меня ее нет, правда. Да, он просто заюзывает гаджет вместе с Ульта и просто выносит меня впритыки. У меня ничего не могу сделать. Тратить гаджет было бессмысленно. Вот, у него уже новая было ульта. Ну вот с ты надо постараться. Эти телепорты, конечно, прям, ну, напрягают, если честно. Как-то странно с ними. Получается играть. Буквально 500 хп остается, я не могу его догнать. Ну, вот так вот меня выигрывает бул. Я так и знал. Не стоит так кидать мишку. Ладно, ну, у нас есть все надежды на Дэрила. Два гаджета. А, персофт 3. Окей. Эти телепорты вот справа и слева вообще бесполезны, я считаю. Ну, как-то прям они мало важны. На самом-то деле, здесь больше танки будут юзаться, чем дальники. Потому что эта стенка, она по итогу... Сейчас момент важный. знаешь, мы выиграли. По итогу, когда наша зона будет поджимать, танки будут больше жить за зоной, чем дальники. Потому что у дальников мало ХП, как мы знаем. И эта стенка будет очень сильно выручать Так, рискуем, просто залетаем вплотную плотную натару. У нее нет гаджетов, и это нам помогает и Реально, мы выигрываем. Ну, на хардкоре чисто Атакуем Остался бастер Не знаю, он вообще как-то слабенький Сейчас, перс против Дарила он не, не особо много чего сделает Потому что Вот только впритык наносит 2к урона А так он еще и перезаряжается 3 часа а, вот так вот взлетает к нам. Просто мы с, гаджетов еще, с гаджетом еще выносим. Найс. Nice. Так, и последняя игра. Я взял Грифа, Гейла и колет. Против нас Честер, Джим и Грей. Не знаю, что получится из этого. Ну вот Честер мне прям сильно не нравится. Он мне еще лагает. Обалдеть, сколько мне напихнул этот урон. Ну, давайте телепортик это заюзим, хоть первые. Ого! Обман вообще зрения. Лютый. Ага, он ошибается. У меня опять лагает, и посмотрите, просто из-за этого я получаю кучу урона и проигрываю. Елки-палки, 25 хп еще остается. Камон, вообще не везет, честно говоря. Ой. Так. Ну на честере. Не знаю, что он сделает. Он еще промахивается ультой. Обалдеть. Я вообще не понимаю, как с этими телепортами работать. Слишком мозги парят. Если честно, у нас вся надежда на калет. опять. Если это последний перс. Хорошо. Найс. Nice. У нас получилось выиграть ее. На глупости Остается Джин и Грей Давайте сразу залетим Он теряет гаджет Куда-то атаку не туда И в итоге мы просто сульты его забираем У нас половинка ульты есть Так, а у Грея У Грея ульты нету Но вообще без пассивки, я смотрю Просто залетаем на него, у меня есть гаджет еще Еще с ульты забираем Хп. И найс, nice. мы просто выиграем на коле 3 перца противника. Ну вот и все, как бы, ребятки. Если вам понравился видосик, ставь лайкосик и подписывайся на канал. Всем удачи, всем пока.